Поясните еще одну, один, один момент Алексей, почему на вашем подавали? канале официально вот э, рекламируется вот этот вот это устройство, которое стоит Евгению за Дорого, и в чем его же имущество по сравнению Возможно, с малинкой, которая вот сейчас очень популярно. Секунду, секунду, Евгений, я, я, я, я отвечу быстро на вопрос Алексея. Хорошо, Алексей, это устройство никоим образом вам не имеет никакого отношения. И я даже в большей степени хочу сказать следующее. Уважаемые призмачи с опытом, программное обеспечение призм распространяется абсолютно бесплатно. Это open source продукт, который каждый человек может бесплатно установить на свой компьютер. Но вы должны понимать, что существуют, например, различные устройства, компьютеры, там. вы упомянули Raspberry, я полностью поддерживаю тех, кто развивает направление разбори. Вот этот продукт, который предлагают китайцы, он не относится только к призам. То есть это оборудование, на котором будет работать мода эфириум, когда эфир перейдет на Proof of Stay. И они об этом заявляют, они это будут делать. Вопрос в том, что мы просто первыми, через кого они хотят зайти на рынок. Это первое. Второе. Цена, которая выставлена за это оборудование, является порогом для тех, ну, если вы, Алексей, не готовы заплатить э, там сколько там, 170 тысяч рублей за там, компьютер, то он вам не нужен по причине того, что вы уже лично обладаете знаниями, что все то же самое вы можете делать на своем домашнем компьютере. Это все сделано для того, чтобы вовлечь в призм новую публику, новую публику с деньгами, и там... Э, те финансовые модели, о которых, о которых мы обсуждаем с китайцами и о чем мы уже договорились, поверьте мне, если вы не будете мешать, если вы не будете мешать развитию этой компании, то я вам гарантирую, то, что к определенному уровню продаж китайцы поднимут курс там и до 50 центов и до доллара. Но единственное, о чем я попрошу вас, это не мешать развитию этого направления. Оно вас никак не касается. Вам его никто не продает и никто ничего вам не предлагает. Вы уже настоящий призмач. Вы уже знаете, что это совершенно бесплатно для вас. Но есть категория людей, которые не хотят покупать, там, например, дешевые товары, не хотят разбираться в сложных технологиях. Не хотят там, у кого-то совета искать. Им нужен продукт из коробки под ключ, который нажатием одной кнопки будет выполнять те функции, на которые он рассчитывает. Это не для вас, Алексей.